אז, мы сошли у ג'מ'ד ב'ס'ס אל פורשא'ת ש'ו אמסאי. א-מ'ה, próbowy także, основana na niedzielnej głowie masaei. Вани г'м'д эн'е к машиори эм беносаф машик варшани си пра. И также несколько уроков, некоторыми уроками поделюсь к тому, что Шани уже говорила. А'мет мамаш к'ш'и ба'хаэта פורשא'ת ו' ו'ק'ר'ל ו'ק'ר'ל'ת когда она выбрала для себя э, говорить про границы, а за я подумала, о чем сейчас здесь можно килу, говорить. Килу, ма, ма, ма по. Просто здесь говорится про границы э, земли Израиля, о чем здесь еще можно говорить? А волехшу питомы. Э, но каким-то образом это э, дошло до того долгования, которое мы услышали. Я хочу всем сказать, что слово Господа, оно очень глубокое. не אלוים יחול לארוט לא numa שׁוגadol. иногда в простых предложениях мы не видим глубины, но если мы будем размышлять и молиться, то Бог может показать нам что-то большее. אז פורש את שמו מַסְעֵי וְמַסְעֵי מִדְצֵפֵר בַמִּדְבָּר. неделенная глава Масаеи заканчивает книгу чисел. אַבְנִי מְשַׁחֲשׁוּ וַאֲנִי רֹצְשָׁה יָתֵם מַמְשִׁתְוִין וְנִי שְׁלֵי לֹא רָכָּסִי я, могу, я хочу, чтобы вы поняли, что это не просто заканчивается определенная книга в Торе, это заканчивается целое, целый период э, странствования народа израильского по пустыне. Очень сложный, э, очень интересный и полный вызовов период. Мы здесь читаем про 42 места, которые они посетили. Это 42 остановки народа Израиля. ממש لكل, لكل מקום יש שלושה שמים. וכאשר נקראים, כל מקום, כל محطة נקראת בשם. אנחנו גם לא נדבר על זה. Мы также будем говорить про это сегодня. אבל, а два раза умыл мы до тану, что гамец лену, для коль бы на дам есть масса хайено. Но это слово говорит также для нас, что у каждого из нас есть свой определенный жизненный путь. Месяц, что אנחנו נולדим, וניחנאים הזה, עד с того момента, когда мы рождаемся и приходим в этот мир, до того момента, когда мы покидаем этот мир, перед нами есть, лежит путь. И каждый из нас на этом пути проходит разные остановки. כל אחד מيتנו עכשיו אומדים במחנה מסויים. из нас сейчас стоит на определенной остановке. ויש לנו אדLN ללחץ, לLN לשוח, לLN לארגיע. и у нас есть куда идти, к чему стремиться, куда прийти. אבל חשוב, כמו что накну роим по, מה תורה, חשוב ליש תקלה אחר. и как мы здесь видим истории, очень важно смотреть также назад. וasher ראשון שרציתי לחת לכם זה במת. И первый урок, которым я хочу поделиться с вами, это посмотрите э, назад. Посмотрите назад и вспомните, что вы прошли. Посмотрите назад и попытайтесь э, понять весь жизненный путь и период. Хорбе паамин анахну пошут пашут Часто мы хотим забыть определенные события, которые произошли в нашей жизни. Есть такие, которые забыть что-то, что было у них в жизни. Muito. потому что эти события или были э, наши действия какие-то неправильные или это были очень болезненные события в нашей жизни или мы сделали что-то что привело в нашу жизнь такие огромные проблемы что до сегодняшнего дня мы пытаемся расклебать это но очень важно помнить все ובמום אנחנו קורים פה לכל מקום יאשем. И как мы здесь читаем, у каждого места было имя. Или, почему אמ ישראל אומד לִפנֵי שֶׁאֱתֹתָם נִחְנַסִים לְאֶרֶץ מֻפְחָהָד. Подумайте, народ израильский вот-вот должен был зайти в обетованую землю. ארבעים שנה וברו. Прошло уже 40 лет. Есть вещи, которые, возможно, они уже полностью забыли. И вот Моисей начинает читать все остановки. Как называется? Могилы похоти. Мара место, где он назвал горечью. Разные вещи. Ам захер, И народ начинает вспоминать, что произошло на том месте. У матхили захер это хатаем шлем. Он начинает вспоминать свои грехи. Или наоборот, начинает вспоминать хорошие вещи, которые произошли Everything с ним. Все это поднимается в памяти людей. Потому что без прошлого у тебя нет будущего. Очень важно понять. Важно помнить и важно взять это в свое будущее. И почему это важно? Потому что каждое место ведет тебя к новому или каким-то переменам. В ситуация, случае, когда ты живешь в жизни, ведет Любая ситуация, которую ты проходишь в своей жизни, заставляет тебя каким-то образом реагировать. Бог работает с нами, работает с нашим характером. Он хочет изменить нас к лучшему. И каждое событие как-то меняло израильский народ. כבר, שעברנו, קשה, я уверен, что у каждого из нас есть какие-то события очень сложные, которые мы бы предпочли забыть. הזה, Но без этого события, возможно, мы бы не пришли туда, где мы сейчас находимся. טוב, без этого события возможно мы бы не познали лучше Господа или не поменялись бы поэтому все остановки, все события в нашей жизни очень важны и хорошие и плохие сейчас еще это несколько уроков на эту тему. Еще кое-что. Я хочу задать вам вопрос. Мы читаем здесь все названия остановок. И я хочу спросить вас, как называлось то место до того, как они туда пришли? Как как назывались это место Кадеш или э, могилы похоти, или горечь, как назывались эти места? У них были имена какие-то? Были или нет, как вы думаете? Может это были, я а может нет, это была пустыня. כל מקום אפושי מעייו הם קורלו בשם משוям. Любое место, куда они приходили, они называли его определенным названием. כל מהר כל רוח שאנחנו עוברים בחיינו, אנחנו נותנים לשם משוям. Каждое событие, которое мы проходим в нашей жизни, мы ему даем определенное имя. И вы согласны со мной, что на любое событие человек может смотреть другим взглядом. Возможно для кого-то это просто катастрофа, а для второго удовольствие. כל אירוע שאנחנו עוברים בחיינו, אנחנו יכולים לקבל אותו בזוויות שונות. То есть я хочу сказать вам, что каждое событие, которое мы проходим в своей жизни, на него можно смотреть с разных точек зрения. Мы можем войти в депрессию и разочароваться, опустить руки и ничего не делать. И тогда мы можем эту остановку в нашей жизни назвать катастрофой. Или и наоборот, едיים, ты можешь принять этот вызов, поднять свои руки и продолжить в uh, славе Господа. אחר, מפנה, и, ו... и возможно ты тогда это место назовешь по-другому, назовешь э, перемена или новый уровень. 그러니까, Подумайте, как мы реагируем на любое событие, в котором мы находимся. Потому что это наш выбор, это наше призва... название, как мы назовем это место. Понятно, что я имею в виду, что я вам хотел сказать. От المسؤال, и здесь среди всех этих остановок мы читаем про то, что сначала умер Аарон, а потом умер Моше. Это были духовные лидеры этого народа. А за пошут Нахну тамид שא ישפיו אלחאינו. ויא хочу אבודרить вас, чтобы вы всегда помнили тех людей, которые повлияли на вашу жизнь. זה גם אנשים, זה גם שלכם. Возможно это ваши родные.oriim שלכם. ваши родители. אולי זה יחולו על אנשים שחיו ולויד החינכו או ידריכו אתכם. Возможно это были люди, которые учили вас, направляли вас в чем то. וонי גם רוצים להגיד ש Kiddai שיאיר בן דוד. И я хочу сказать, что очень важно каждому человеку иметь такого, который мог бы направить его духовно. ب... بцара, ك... بسمحة, к которому можно подойти или в радости или, в... или в горе посоветоваться с ним или откровением которые ты получил мы там не скоро там очень важно чтобы мы помнили чтобы на нашем пути были духовные люди которые могли бы нас направлять и я уверен что пока я говорю возможно кто-то у вас всплывает в памяти вы и возможно вы с этим человеком не говорили уже много времени я возможно он был вашим хорошим другом вы его забыли улай <космотно> Возможно, вы переехали в другую страну. Или город. Или вы, может быть, поссорились. Помните, Помните таких. Помните таких людей, будьте с ними в мире. И пока у вас есть время на этой земле, используйте его. Alors, это было по поводу остановок. Я хочу сейчас открыть следующую главу, 35. И я хочу, чтобы мы прочитали про города убежища были несколько городов которые бог дал левитом в марше шиша ари миколя римша левим мыю арримши и ухалли в рохлещам роциях и они и бог сказал что шесть городов из тех что он дал левитам, должны быть городами убежище для убийцы который э, не намеренно убил другого человека помарим мишу рацах б гага любых ована и то есть человек, который кого-то убил случайно, он мог убежать в этот город. Потому что всегда, если кто-то кого-то убил даже случайно, другой его родственник, Хотел отомстить за его смерть. Когда-то были такие законы. То, украли, э Если кто-то убил кого-то из членов твоей семьи, ты мог встать и убить того человека без суда и следствия. Это был такой закон, это было нормально. Сегодня у бедуинов такое тоже происходит. אתה חי בחוקים שלך, אבל הם חיים לפי חוקים של האהמם. Мы живём по законам страны Израиль они живут по своим законам. ביתו מישו ארג מישו מהמשפחה, כל כל חמולו קama ורוצא לנכון בך. ולומא אני ינו там חוקים של משטרה, ויר, ויריא, וכולם מדינה. Кто-то кого-то убил, вся семья встает и ищет убийцу, и сами им умстят, и их совершенно не интересует, что там скажет муниципалитет, миш, э, полиция, суд и все остальное. А Валина, это так живу, а я бы надам, что потом коре машу, льо хавана. Но вдруг, вот представляете, человек кого-то убил, не специально, случайно. А та овет баяр, люди вы ты например работаешь в лесу рубишь деревья тебя упал топор случайно кому-то попал в голову, и этот человек умер кто последний раз такую работу производил в саду в лесу а а за тамлек но сегодня нам это не очень актуально вал лишь дворе махарин но есть другие вещи аем это олег ли Сегодня ты идешь в клуб. С кем-то пыта... начинаешь ссориться. Ты просто от себя отталкиваешь. Человек падает. Ударяется головой и бони вдок вот я раскрываю сейчас рассказываю Леон задает вопрос а кто был в такой ситуации в клубе последний раз? я рассказываю когда я работал в клубе Такое произошло с моим хорошим другом. Я там охранником работал. И пришел мой друг ко мне в гости. И он начал с кем-то там спорить, э ссориться, они вышли на улицу. Как обычно делают, говорят, ну-ка пойдем, выйдем. Он отменял, у отменял, vre נפלה על על על על מדרגה мой они פסורוлись мой друг его ударил тот от удара упал ו головой ударился על סטפеньку vas uzocheh и вот он упал и все и полилась лужа крови vas они מה זה умеet и я смотрю на него и говорю, что он умер. Like, он, и он упал и тут же не дышал, не двигался. И мы видим, что просто это место наполнялось кровью. Я был в таком шоке, я вообще не знал, что делать. И вдруг, думаешь, что теперь делать? Человек умер. Ты убил человека. И вдруг он в этот мертвый. Кен, улой я мед, улой камлитхи я, почему-то ломета досов. Человек начал двигаться, слава богу не умер. Вас нахумлю, там отхил, просто... там отхил, И просто отвлекло. И кто бы яхал? И к нам вместе с ним дыхание вернулось. А валины? שחומרת זה גמאיומם אדרילוונטי. Сегодня это очень актуальная ситуация. אז, איזה אופציה לְבֵינָדָם קָזֶה שֶׁוּלֹא רָצָאָה בְּחַבָּנוֹ לֹא אָרָק בְּחַבָּנוֹ. פָשׁוֹת לְרֻזָּלֶךְ לְאִיר מִקְלָד. И такому человеку, у такого человека была был шанс чтобы ему не отомстили который не слу... случайно кого-то убил у... бежать в город убежище а <говорит> за я хочу прочитать с 22 -го стиха укрыяширот русит <говорит> <До конца. говорит> С 22 по 29. -й. Если же он толкнет его нечаянно без вражды или бросит на него что-то без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был ему врагом и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь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 то есть, если ты кого-то убил нечаянно, то ты идешь в город-убежище и живешь там до того, как Великий Первосвященник умрет ве рака Хареш ямут, а таяла цевалазорлимешпахаилхаали на халяшха И только после того, как ты как в священник умрёт, ты можешь выйти из и really really возможно это напоминает нам тюрьму но это не тюрьма это город обычный только твоя семья находится в одном месте а ты в другом посмотрите как чего положение надам Человек, который стал убийцей нечаянно, сидит в городе убежище. И тогда он задает себе вопрос, сколько мне здесь находиться? Есть коин-гадоль, есть какой-то связь с, первосвящ... с великим священником, который находится в Иерусалиме. Может быть, Возможно, этот э, священник только начал свое служение, возможно, он молодой. Возможно, он останется священником еще 70 лет. И тогда 70 лет человек должен там сидеть. Возможно, то он уже э, пожилой человек, священник, и тогда ему останется меньше времени. А во-вторых, они шлишила, но скажите, пожалуйста, каждый убийца что желал бы великому священнику? Алмау я О чем бы он молился? Что поскорее он умер. Потому что он хочет выйти на свободу. Аз битад чени коэн гадол бתפכית שלו ая פוק ליתפלהל אבור קול אנשем. А uh, eh, должность великого священника была молиться за всех людей. היה, הפוך, היה להתפלל, מирош, И он должен был молиться, говорят, чтобы во время его священства такие вещи не происходили. Я хочу показать вам параллель с Мессией Иешуа. Многие грешники молились чтобы он умер. Но он со своей стороны молился и благословлял их. Он взвал к своему отцу и говорил: "Прости, ибо они не знают, что творят". Мы можем понять из того, что в иудаизме есть понятие, что смерть праведника может принести искупление многим грешникам. я я то есть смерть великого священника который служил в иерусалиме искупляла всех случайных убийц так все города убежища, в которых находились много человек יושבי מלרצח שזחית אחי אחי אחי גדול שесть. которые сидели за убийство за самый великий грех. אפילו ליהו קורבנ ולי אגיד они даже не могут принести жертву и сказать и попросить прощения. כי קתוע שך רעב דמ שילארוצях ניסלח חזית. потому что написано что только кровью убийцы прощается этот грех.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 цимля хуовшиих з рима байта. И только смерть великого первосвященника могла искупить всех убийц находящихся в шести городах убежищах. В зани омер Шим мод шелкогадоль Шефилу Лшафаа дам ло, а яме хапер ед Шмими, дамо, Я вот проводя это параллель думаю, если смерть великого священника, который даже не проливал своей крови, могла искупить грех, э, великий грех убийства, то насколько кровь святого великого первосвященника, Мессии Ишуа, может покрыть все грехи всех людей? Беглаль из-за смерти ишо его воскресенье из мертвых каждый человек может получить прощение И то что происходило после смерти священника каждый человек выходил из города убежища и возвращался к своей семье к своей наследие холямешпаха чем он возвращался к своей семье, которая его любит и которая его ждет. И Бог ждет каждого человека, потому что он его творение. Мы его дети. Мы те дети, которые сидят в городах убежищах. אבל ביגל על ישועה ורוצели אגזרות אנו בבית. И только благодаря Иисою он хочет вернуть нас домой. Урוצели שחקם это Яхсим Шилану. Он хочет восстановить наши отношения. У мы хаке а чанахну нахзор. Он с любовью ждет, когда мы вернемся. Вы Ишо уже заплатил цену осталась только наша часть и Бог призывает нас сегодня вернитесь мои дети вернитесь потому что я жду вас потому что я люблю вас Бог заплатил великую цену своего единородного сына ради нас. потому что он так возлюбил нас а за я призываю тех людей которые не знают еще сегодня он дает тебе эту возможность. за возможно завтра уже не будет этой возможности так вернись к нему ахир шулямби шельха цена уже заплачена за тебя рактаги даба только сделай свой шаг и скажи, Отец, я иду к Тебе. Прости меня. Я люблю Тебя. И я готов вернуться домой. Это некоторые уроки на сегодня. فشут, تسكروا, Помните, что у нас есть величайший первосвященник, מת, который не только умер, он еще и воскрес. Он, он живет и дает нам надежду и силу. В его силу и его славы мы можем преодолеть все. Тескеру эту Матко. Помните весь путь, который вы прошли до сегодняшнего момента. Помните сложные времена, которые у вас были. Если вы э, имеете, сегодня находитесь в сложной ситуации, вы можете посмотреть на нее другими глазами и найти эту жемчужину. Помните дорогих вам людей, которые вкладывались в вас? И проводите с ними время? Вы чем юшо? Вы Аминь. Аминь.